Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас очень интересный обзор нашей покупки с Wildberries, а именно 3D конструктор, скульптор Кубрикс. Итак, поехали! Уже с Ксюшкой не терпится его распечатать. Мы были в гостях и увидели очень красивую картину. Такую 3D, объемную. Спросили, что это, как, где и почем. Ксюшке загорелись глаза. Хочу, хочу. И мы решили ей на успешное а, окончание четверти купить вот такие вот подарочки на Wildberries. Это кубрикс, скульптор, 3D-конструктор. Очень интересные получаются картины. Просто нереально. У нас в двух цветах. Он вообще представлен в двух цветах. Есть кубики фиолетового цвета, смотрите артикул сразу показываю. И есть вот кубики синий. синего цвета. Ты какой выбираешь, какой будем собирать? И вот кубики синего цвета. Так фиолетовый. артикулы отличаются. Да, здесь у нас получается 3001, а здесь 3002. Можно а собирать QR-коды, можно собирать фигурки животных, все что душе угодно. Будем распечатывать. Да. Руктыры хорошо упакованы. Ксюшка применяет для вскрытия зубы. Да, да. А почему нет? Да? Ну, во-первых, я люблю мотивировать детей. Во-вторых, осень, дождим, мы очень много времени проводим дома. И пусть уж лучше развивается мелкая моторика, воображение пространственное, да, нежели ребенок будет просто сидеть в планшете. Конструктор подходит для детей от трех лет. Он выполнен из высококачественного АБС пластика, безопасного абсолютно. И а что ценно, тоже в наше время произведен в России. Открывать коробку. Здесь у нас 1440 деталей. Если нам вдруг надоест картина, которую мы сделали, мы можем ее разобрать и собрать другую. Это двусторонняя основа. У нее размер 25,5 на 25,5. Так, дальше. Что у нас еще в коробочке? А это инструкция по сборке. Вот она. Сам конструктор вот такой вот, сирененький еще пакетик так это сепаратор для извлечения да вот такой вот инструмент интересный и так и все теперь у нас в инструкции по сборке есть уникальный код код доступа я вам его не показываю специально мы его сейчас будем вводить на сайте а, и а, выбирать модель которую мы хотим сделать и, и получать как бы Рисунок ее. Заходим на сайт Кубрикс. Здесь у нас есть вариант собрать модель, собрать букву, сгенерировать QR-код. Это вообще очень интересно, да? Мы должны ввести свой код, и дальше у нас будут инструкции. Инструкции по сборке нам придут на электронную почту, а также есть версия для печати. То есть это удобно для ребенка. Распечатал, все, ребенок сидит, собирает. Будем с тобой собирать модель, выбирай. Выбирай картинку. Сейчас я девочкам покажу, какое здесь обилие картинок. Я уже ознакомилась. А ты пока смотри, что тебе больше нравится. Смотри, I love you. Потом поставим куда-нибудь красиво. Будет картинка стоять твоя. Смотри, лицо. Это все будет объемное. Очень красивое. Цветочек. Пока ничего тебе еще не приглянулось? Приглянулось. Что? До самого верха. До самого верха. Что? Вот это сердечко, вот это сердечко? Да. Хорошо, мы выбираем сердечко Нажимаем выбрать И вводим наш код вот Дальше у нас просят ввести э, свою почту У нас открывается с вами инструкция по сборке Объемная скульптура собирается в несколько слоев Цифры в инструкции обозначают Сколько кубиков будет ложиться по слою на Друг на друга, поняла? Uh -huh. Если здесь ноль, значит здесь кубики не ложатся Если здесь один, здесь один кубик Где два кубика, там два кубика Угу. Да. так это у нас какой уголочек верхний правый это у нас будет уголочек вернее верхний левый верхний правый нижний два нижних вот так мы будем собирать его как здорово не угол вот смотри смотри на картинку и считай а сверху на 13 строчке мы ставим один кубик Считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ага, на крайнюю, да. Под ним на 14 строчке. Видишь, у нас будет два кубика. 2. Кстати, угу. сепаратор такой удобный. Удобно очень извлекать детали. Не сидишь руками, да, не отчпокиваешь, а раз и все. Красота. Интересно, уже быстрее хочется посмотреть, что получится, да? Ну давай собирать дальше. Я ничего подобного раньше не видела. С честно мне самой интересно, с превеликим удовольствием сидим и собираем. Круто, что можно выбрать вообще то, что тебе нравится. То есть фигурки животных, различные модели, техника, смайлики, QR-коды, а еще каждую неделю производитель добавляет новый макет собирать в удобном генераторе с телефона или воспользоваться версией для печати ну вот Ксюшке удобнее допустим с планшета да, да. красота какая вырисовывается да уже да. вторую часть делаем продолжаем а вот инструкция подробная мы с вами выбираем понравившуюся модель из каталога вводим свой код доступа который у нас указан а, в инструкции к каждому товару, да, на первой страничке. Отправляем инструкцию себе на почту и начинаем сборки или в онлайн-генераторе, как мы сейчас с Ксюшкой делаем, либо распечатываем. Собрать букву, сгенерировать уникальный QR-код, уникальный, да, может содержать себе ссылку на сайт, номер телефона. Ну, допустим, да, мы с Ксюшкой соберем а, ссылку на мой YouTube-канал. Я вам такая хоп-показала. А вы этот QR-код отсканировали, да, и попали... Тогда куда надо. Вообще классно, слушайте. Это, знаете, такой реклама-двигатель торговли. Можно ссылку на любую свою соцсеть или на личный сайт. Вот так сделай, да, и она постоянно будет мелькать в кадре. Интересно. Мне нравится эта идея. Так, то же самое вводим. То есть QR-код мы нам сделает программу тоже по нашей ссылочке. Вообще очень круто. Мы обязательно этот способ попробуем. Я вам во влогах потом еще покажу. И как пользоваться генератором. Классно. Вот такая вот инструкция. Фотоконструктор. Красота. Свое селфи. Вообще супер. Ну, Хотелось. классно. Вообще здорово. Мне кажется, это один из самых простых ри рисунков. Ты теперь Можешь поняла, посылать. как делать. Еще сразу хочешь? Нет, потом Потом, попозже устала. Ну, мы быстро достаточно сделали, мне кажется. Ну, я помогала, подсказывала, как разбираться в схеме. Теперь она, в принципе, сама разбирается, можно уже не подсказывать. Знает, что куда, довольно просто. То есть Надо можно. Здесь есть нумерация, да. Можно посчитать ряды, если ты вдруг запутался, сбился и нормально, удобно. Но покажи на красоту покажи. Вот такое вот 3D объемненькое сердце. А вот тут сзади как выглядит. А, кстати, да, чуть-чуть светится тоже прикольно. Она ну, тебе понравилась? Хочется теперь много всего собрать, да? Класс. Ну, на этом все, мои хорошие. Ссылку на конструкторы оставляю под видео, на Wildberries. Сейчас там большие скидки. Проходите, радуйте своих детишек, занимайтесь вместе с ними. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Пока. Пока. пока. пока.